Благотворительный марафон «Добрый Архангельск». Акция «Благотворительность. Не вставая с дивана». На номер 3116 отправьте смс с текстом «СКС. Пробел. Сумма». Например, «СКС-100». И вы поможете тяжело больным детям. Время делать добрые дела. Подробности на сайте добродефисда.ру